Знать лишь о том, что под нами земля, а повсюду за нами, над нами и между весь этот воздух, пропитанный солнцем и запахом липа и утренней свежестью, ждать, освобождая сознание от лишнего, спорного, сорного, прочего, прочего, отгоняя ненужное, ложное, сложное, чуждое, просто дышать. Да и что нам осталось? Наблюдать, как волна за волной, а следы бушевавших здесь бурь, Накрывает усталость, Просто взять, и как будто не стать, И как будто не быть, И как будто проснуться опять и стоять под той самой липой, Не мешать стройкам времени течь, Не пытаться направить их вспять, Слушать сердце, стоять и молчать, Отпустить. Не забыть, и любить, и дышать. Слов не хочу. Где у них снова основ? Снова плачу за берегу в толковании. Слов, словно на входе печать, И словно рота на замке. Мучиться молчать хоть на одном языке, Я слов не хочу, а просто не просто быть, Не думать, что значит любовь, а просто любить, быть голосом в поле, что зреет, Не помня о хлебе, быть морем, что сквозь горизонт растворяется в небе. Я слов не хочу. Все же не молчу, нет, не молчу, все равно, учу я на всех парусах, говорю без умолка, И снова кровь на губах от словесных осколков. Я слов не хочу, давше слово держись, Словно лечу, только в сущности, Падаю высь, И где-то во сне, в тишине, увижу я снова те времена, когда было одно только слово, Одно только слово, и попросту быть. Одно только слово, и просто любить, Быть голосом в поле, что зреет, не помня хлебе, Быть морем, что сквозь горизонт, Растворяется в небе. Одно только слово, Скидки, на короткие скидку. да потому что это все-таки на ну, вас слышите раз в год я думаю с меня все-таки надо хватить слово меня нище страх потерявший заветный терем, я иду всю жизнь по дороге Зимой я замерзшим зверем По тонкому льду Зайду, не видать От зимы я иду Меды стать снег идет Я иду тоже По дорогам света Прохожий И только не сбиться С пути Обивались чужие пороги чего в теплу забывалась, и в одну сходились дороги, и она с каждым шагом сужалась, По этой стесе не не видать, Иду есть мой свет, искать время быстро идет. Я тоже по дороге к свету прохожу. А порой, я не знаю где, и гляжу чужими глазами И сгорают пеплом по свечою под образами Сквозь дебри грехов краев не видать, от земли я иду Небо стать небольшой путемной путеводной звездою Льется Божий свет надо мною И только мне сбиться с пути до света See mm ya. -hmm.